Всем привет дорогие друзья, если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк и предлагаю работу в Польше трудоустраиваем грузинов, так называется это видео, потому что <coughs> в нем соответственно я буду предлагать вам очередные актуальные вакансии в Польше от польского агентства по трудоустройству группа Progress, на которой я уже вот как полгода работаю координатором. И это будут не просто вакансии, как обычно там для белорусов, для украинцев. На эти работы мы берем еще и грузинов. Да-да, мы начали снова брать грузинов, потому что было такое время, что их не брали в силу определенных обстоятельств. Дело в том, что плохие были о грузинах, к сожалению, отзывы одно время. Были ситуации, когда приезжали они, не хотели работать, не выполняли свои обязанности, ссорились с руководством. Но теперь как-то ситуация подостыла. И, собственно, опять начали принимать на работу грузинов. Решил я на эту, на эту тему снять определенный отдельный видеоролик, так как весьма много звонит мне грузинов также по поводу трудоустройства и граждан других национальностей, особенно с Дальнего Востока часто звонят, ну, разных национальностей. Это и чеченцы, и Таджикистан, и Азербайджан, и Киргизия, то есть... Казахстан, ну и так далее, в общем. Но сейчас именно такая ситуация, что берем грузинов с остальными национальностями тяжелее, потому что грузины могут ехать по биометрическому паспорту. Граждане же других перечисленных национальностей нуждаются в рабочей визе, ну и поэтому с ними тяжелее, возможно, тоже будем их брать на некоторые вакансии, но это уже э, отдельно нужно обсуждать будет по телефону. Э, ну а что касается, опять же, граждан Грузии, то для вас, как и для других э, граждан там, Украины, Беларуси и России, актуальны на данный момент следующие вакансии. Так, Бесплатная вакансия в Польше. Требуются мужчины, женщины, а также семейные пары для работы на птиц -фабрике. Знания, языка и специальное образование не требуется. Локализация, город и лава. Задачи. Производственная деятельность, работа при специальных конвейерных машинах, вспомогательная деятельность, упаковка продукции, вспомогательная деятельность на складе. Зарплата 2700-3000 злотых чистыми в месяц. График работы. 8-часовой рабочий день, 2 смены. Первая смена с 6.00 до 2 часов дня. Вторая смена с 14 до 22 часов вечера. Возможны переработки. Можно работать также и в субботы. Также предусмотрена премия в размере 400 злотых, которая начисляется в том случае, если вырабатываете 4 субботы в месяц. Минимум можно вырабатывать 260-280 часов в месяц одежда выдается работодателям. Жилье предоставляется бесплатно в хороших условиях. Желающим делаем карту побыту и приглашение на работу. Можно ехать по биометрическим паспортам. Можно семейные пары. Семейные пары, естественно, селим в отдельных комнатах. Жилье рядом с работой. Договор с лицензией Количество мест 20. Вот и все, собственно, насчет этой работы. Сейчас возникло, возникли наверняка у многих из вас вопросы, почему же там умова в лицене. Ведь еще недавно я рекламировал эту вакансию и была по ней умова опрации. Дело в том, что ну, решили сделать умову в работодателей, так как люди просили больше рабочих часов. А по умове опрации нельзя было вырабатывать там, больше 8 часов, конечно же, за смену. Таким образом, поменялось то, что сейчас можно вырабатывать гораздо больше часов, но нет э, двойных оплат за переработки в субботу, как это было по умове опрацы, но тем не менее, зарплата стала выше, как ни странно, за счет того, что сделали умову в лице, стало можно вырабатывать еще больше часов, то есть вы сможете работать и по 12 часов переработки будут э, в обычный будний день. И плюс субботы естественно и поэтому зарплата уже сейчас было 2 500-2 700 на это а сейчас 2 700-3 тысячи злотых на это в месяц идем дальше значит следующая работа у нас это бесплатная вакансия в польше склад не то, э, танец обязанности типовые работы на складе загрузка и разгрузка товаров Комплектование заказов и содержание порядка на складе. Рабочий день 10-12 часов, 6 дней в неделю. Расположение Поморское воеводство, город Можичин. 150 километров от Кашалина, 40 километров от города Щетин. Вид договора, договор поручения, ну, умов от лиценя. Вознаграждение ставка 14-50 злотых в час бруто, нет, это 11 злотых в час. То есть чистыми на руки будете получать проживание и доезд бесплатный, предоставляется бесплатное жилье в 3-4 местных комнатах, бесплатный транспорт к работе, дополнительная информация. Желательно наличие санитарной книжки, может быть отечественная с переводом на польский язык, в случае отсутствия санитарной книжки работодатель помогает сделать ее на месте. Цена санитарной книжки 155 злотых. 50 злотых оплачивается сразу, остальные ее стоимости 105 злотых отсчитываются с первой зарплаты. В случае наличия собственной санитарной книжки, отсчитывается только 60 злотых за прохождение медкомиссии на пригодность Возрастное ограничение 55 лет на этой работе. Работа для мужчин берем на работу, как я уже говорил по этим вакансиям, и грузинов, и граждан других национальностей. Так что поспешите, звоните, ездите в Польшу и меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Идем дальше. Значит, бесплатная вакансия в Польше, работа на продукции цистерн при монтировках металлических конструкций, работа в одну смену по 10-12 часов в день, 6 дней в неделю, расположение, поморское воевудство, город Кашалин, вид договора, договор поручения, то есть умолчение, вознаграждения, монтажник остальных конструкций. 13 злотых в час нета, сварщик методом Мик и Тик от 17 злотых в час нета. Проживание и доезд бесплатный, жилье предоставляется в 3-4 местных комнатах, временами 5-6 местных, но это очень редко бывает. Проезд к работе происходит общественным транспортом за свой счет на этой работе или своим ходом. Так, дополнительная информация. Работа для мужчин, возрастные ограничения до 50 лет, рабочая одежда предоставляется. През опыт работы с лесарем, токарем, сварщиком требуется 8 мужчин на эту работу, 5 монтажников, стальных конструкции лица без опыта работы могут быть, монтажники стальных конструкции Сварщики методом МИК и ТИК, лица с опытом работы должны быть. Идем дальше. Описание деятельности фирмы, продукция, евро, поддонов, палет с дерева, обязанности солярная работы, обработка древесины, сборка поддонов, помощь при обслуживании машин и оборудования, график работы, одна смена, рабочий день, 10-12 часов за день можно отрабатывать, 6 дней в неделю, воскресенье, выходной, расположение воеводства, город Добжица, вид договора, договор поручения, умов возлицения, вознаграждение, ставка 1370 злотых в час брута, 10-20 злотых в час нету, это получается, то есть чистыми на руки. Проживание и проезд предоставляется. Бесплатное жилье в трех-четырех местных номерах. Дополнительная информация. Рабочая одежда и обувь иметь с собой свою. Возрастное ограничение до 55 лет. Работать для мужчин требуется три мужчины. Берем грузинов и граждан других национальностей. Ну и также актуальны на данный момент вакансии в городе Струмень по классическому уже сценарию, там где я раньше сам работал одно время сварщиком, там сейчас нужен один шлифовщик и один сварщик, зарплата там в общем-то сдельная. Если делаешь норму, то получается 20 злотых в час, норму делать вполне реально, 20 злотых в час, как для шлифовщика, так и для сварщика, бывает даже больше, зависит от того, сколько, с какой скоростью вы будете делать и какие изделия варить, либо шлифовать. Жилье там платное, как приезжаете, платите 300 э, злотых вперед Хозяйки, в общем-то, ну и э, жилье весьма и весьма неплохое, коттедж, на природе, выходишь на балкон на горизонте горы, э, ссылка на видео с описаниями условий проживания с этой работы, э, также на видео с условиями труда с этой работы появится э, в конце данного видеоролика в нижней части вашего экрана ссылки на эти видео поэтому обязательно посмотрите кто не видел там же будут и описание подробные э, данные работы э, ну на эту работу в принципе грузинов э, тоже можем взять если вы на самом деле специалист своего дела и нормально хорошо знаете э, хотя бы русский язык то можем взять потому что э, туда требования польского языка не обязательно э, и там даже не нужно сдавать тесты вот в чем главная фишка этой работы, то есть, ни сварщиком, ни шлифовщиком туда не нужно будет сдавать тесты. В общем, срочно нужно, напомню, один шлифовщик, один сварщик микмак на эту работу. Так что милости прошу, номер моего мобильного телефона вы сейчас можете видеть в нижней части своего экрана, там Viber WhatsApp, так что звоните или пишите прямо сейчас. Ну а отвечу я вам в будние дни в периоде с 9 утра до 4 вечера. Ну что ж, друзья, вот собственно все вакансии на сегодняшний день, на которые, на которые берут не только украинцев, белорусов, русских, но еще и грузинов, поэтому грузины, поспешите, отзывайтесь, звоните. Естественно, работы актуальны только на момент выхода этого видеоролика, 100% актуальны, но уже если вы его смотрите позже, они уже могут быть неактуальны, зато вполне вероятно, что появились уже другие вакансии, даже 100%, потому что появляются постоянно вакансии у нас разные, постоянно работы обновляются. И поэтому еще раз хочу напомнить, что обязательно подписывайтесь на Telegram. чтобы быть в курсе всех свежих и актуальных вакансий в Польше, ссылочку на которую вы найдете в описании к этому видео, там же в Телеграме вы найдете и ссылочки на мои группы ВКонтакте, в Фейсбуке и в Одноклассниках, куда также настоятельно рекомендую вам подписаться, если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше. В общем-то, на этом я буду закругляться. Если вы еще не подписаны на мой канал на YouTube, то обязательно подписывайтесь на него, потому что впереди нас ждет еще много чего интересного и много крутых работ в Польше подписаться на мой канал вы сможете уже очень скоро, нажав на кружок с моей, с моей фотографией, который появится в верхнем правом от меня углу вашего экрана, ставьте лайки либо дизлайки под этим видео, в зависимости от того, понравилось ли вам оно, пишите под этим видео свои комментарии, задавайте любые вопросы, связанные с работой и жизнью в Польше, с вами был Антон Белюк и канал Work and Life, до скорых встреч в Польше, друзья, пока